Люблю тебя, ты знаешь, это правда Ценю тебя и верен лишь тебе С тобой готов всю жизнь встречать раскаты Быть рядом и в аду, и на земле Мы вместе рядом на одной планете Когда-то нас свела с тобой судьба Я верю в счастье и теперь навеки Не отпущу его я никогда Люблю я и знаю, ты не верен Ценю тебя и верю лишь тебе С тобой, родной, пойду на край вселенной Везде. Ты мой теперь спасибо, что ты рядом Тебя никогда не отпущу Ты для меня дороже всех на свете И счастья я другого не хочу Ты мне нужна, хочу я быть с тобою И счастье я другого не ищу у нас с тобою будут, детка, дети Любить друг друга будем, как в бреду Я знаю, милый, мы с тобой навечно Весь мир еще не раз перевернем. Ты лишь один и тоже, если честно Мечтаю о ребеночке твоем С тобой поеду я на край вселенной Куда захочешь, только бы с тобой Навек забудем мы о всех на свете И будем целоваться под луной Я руку дам, веди меня по жизни Куда захочешь, ты меня веди Тебе я доверяю свое сердце Но только ты его не подведи Тебе, малышка, подарю колечко, Какого не увидишь ты нигде. Я для тебя достану с неба звезды, Лишь будь моей навечно ты везде. Твоей женой я буду, это счастье, Ты для меня дороже жизни всей. В твоем плену я буду очень рада, И быть с тобой рядом каждый день. Тебя оберегать всегда я буду От злых людей, от ненависти, лжи Ты для меня дороже всех на свете Ты только одно слово мне скажи Люблю тебя, ты знаешь, это правда Ценю тебя и верю лишь тебе С тобой готова провожать закаты И рядом быть в аду и на земле Люблю тебя, ты знаешь, это правда Ценю тебя и верю лишь тебе С тобой готов я провожать закаты